Итак, установил программку по совету одногруппников, которая расширяет возможности ШГУ, вплоть, ну, можно посмотреть видео, что там, на, я вот только что смотри, смотрел видео с самого телефона, именно, ну, AV-формат не поддерживает, а поддерживает MP4. Короче, есть возможность YouTube, вот, YouTube. Я вот на свою страницу захожу, чтобы не было авторских прав, как говорится. Э, ну вот, что угодно. Последнее видео, например, вот. Итак, То есть, есть музыка, есть видео. Чехол, э, можно расширить, как бы, на вот так вот. Не, не полностью на весь экран, правда, но есть немного. Вот тоже можно будет посмотреть ну переключаться есть также так помимо youtube помимо youtube что-то у нас еще есть так вот помимо youtube есть вот формата auto здесь есть такая возможность вот как браузер то есть пишем, что нужно. Появляется клавиатура и пишем все, что нужно. Есть также YouTube тот же самый, что и там. Ну там, по-моему, без аккаунта, без ввода аккаунта. А вот здесь еще можно ввести свой аккаунт. Так, что здесь еще? Ну, плейлисты, это все покажет, если войдете в аккаунт. А, вот. Помимо YouTube есть еще возможность внутреннего хранилища. Это внутреннее хранилище телефона. Здесь, ну что, можно посмотреть. У меня кроме личных видео особо ничего нет. Так, вот, например, смотрел, как менять фильтр. Ну, короче воспроизводит видео посмотреть что там можно то есть как бы уже уже намного лучше потому что до этого вообще ничего не было ну и все такого больше как бы ничего Ну есть там еще я же говорю, есть там еще программы которые доступны но их не очень много но самое главное что это есть youtube и воспроизведение видео так всем спасибо